Всем привет! Давно не снимала. Фильм «Довод». Сейчас я хочу радостно сообщить, что все больше людей вовлекается в тему «Найди послание в фильмах». Каналы, не связанные вроде бы с конспирологией, которые находят тоже послание. Вот еще два фильма найдены. Я их забыла благополучно. Они у меня были во вкладках. Я их не смотрела и на слух не запомнила. Один из фильмов из 90-х. То есть всего получается 5 фильмов. И сегодня я добавлю шестой фильм с посланием. Шестой плюс известное послание из Евровидения. Шестой фильм «Довод». Он снят как детектив с элементами фантастики. То есть есть предметы из будущего, которые находятся в реверсе. Они совершают обратные действия, пули, которые стреляют и возвращаются. И персонажи этого фильма встречают самих себя в процессе этого фильма. Поначалу кажется, что это будет обычный детектив. И в, этой, в этом фильме упоминается, упоминается нападение на оперный театр в Киеве. Поскольку я искала, я не нашла такого нападения в Киеве, или оно было, а вот в Мариуполе такое было. Разумеется, такие интересные послания должны вызывать вопросы. Почему, почему, начиная с 90-х, ну данный фильм свежий, но почему, начиная с 90-х, такая сумма посланий, какая на самом деле глубина и давность, этих событий. Сейчас в контексте 2022 года, конечно, все фокусом видят именно эти послания, но может быть в таком же стиле между строк содержатся еще какие-то предсказания о других областях планеты, о других зонах планеты, где может что-то произойти. И мы, конечно, можем, и многие люди склонны на эмоциях обсуждать вот только в контексте того, что они видят политически. И они жарко обсуждают там, психологию какого-то политика или какие-то ходы, какие-то очевидные вещи. Но никто не хочет заметить, ну, не то чтобы никто не хочет, многие пока что не готовы замечать, что все еще сложнее. Что за этим стоит и сколько уровней? Уровней событий стоят невидимых за тем, что происходит. Почему такие послания? Почему начиная с 90-х? Что на самом деле является причиной. Конечно, я еще раз повторяю, очень радуют победы, победы наших. И также радует то, что э, люди, каналы, широкая публика, которые были далеки от фантастических идей, они прямо сейчас действительно воочию убеждаются, что почему-то почему о каких-то событиях действительно есть послание. Что это? Итак, в моей личной копилке 6 фильмов, из которых я два забыла название. Но помню, что один из девяностых Шесть фильмов и одно послание из Евровидения. А также тема с дельфинами в 21 году, в сентябре, а также число 68, число 68. В следующий раз я сниму ролик, отсниму старый ролик, где покажу, что Украину ассоциируют почему-то именно с цифрой 2. Причины неизвестны. Это будет очередное подтверждение. Мир устроен сложнее. И это очень интересно узнавать. Пишите комментарии, проверяйте подписку. Ставьте лайк и до новых встреч!